Всем привет! Здравствуйте! Это я. Так, короче, внимание, я себе прикупил камеру. А, вчера, оказывается, у меня купили подписку на бусте за 5000 рублей. Я это узнал только вечером, нахуй. Вот. Соответственно, у меня появились деньги, чтобы дальше купить какие-то штуки для камеры. А, вот. И я купил себе э, портфельчик, чтобы я мог вести камеру на море и снимать какие-то штуки на море. Ну, типа, Камера за 300 тысяч, нужно же как-то перевозить. Нужно. Вот. А также я купил себе стойку. Я знаю, что хорошие стойки для камер стоят немало. Сейчас я вам открою два товара, вы поймете, о чем я говорю. Так, во-первых, рюкзак, который я прикупил, выглядит вот таким вот образом. Это, это, это рюкзак, который я купил. Он на одно плечо. Он стоит недорого относительно. И он, короче, вот так вот, типа, камеру можно туда ложить. Удобно, да? Потом, мне нужен был штатив. Логично, чтобы что-то снимать. Ну и я знаю, что хорошие штативы как бы стоят много, но этим я пользовался. Когда был в Красноярске, когда у меня была Сонька А6400, я покупал себе вот этот штатив. И работал он нормально, типа просто держал, просто вот, ну, типа свою функцию выполнял штатива. Просто держал. Не без каких-то там вот этих плавных проводок, ничего такого. Просто тупо штатив. А вот, в итоге я это заказал. В итоге мне вот и рюкзак, и штатив приехал. И сейчас э, будет самый жесткий э, скам... Э, так, мне нужно камеру взять. На... Вот она моя камера. Да? Внимание. Кхм. Вот он. Штатив. Внимательно посмотрите на логотип. С смотрите на логотип. Внимательно. Внимательно посмотрите, блядь, на логотип. Если вы не поняли. Вот видите этот логотип. Видите этот логотип? Запомнили этот логотип, да? Я ее нахуй открою. Я, я, я, я все сделаю. Нахуй. Я вам продемонстрирую капитально. Чтобы вы поняли э, весь прикол. Так, открываем одну, вторую, третью. Все, все пока хорошо идет, да? Вот я, значит, ставлю его. Э, вот, поставил. Поставил. Вроде бы пока что все идет по плану. Берем мою камеру за 300 тысяч рублей. Э, здесь в комплекте шел такой, так называемый, горячий башмак. Это вот такая штучка, которая одевается на камеру. Вот это, вот это от штатива, типа, вот этот прикол снизу прикрученный. Это штатива. И это называется, вроде бы, горячий башмак. И он должен вот так вот брать, вот так вот брать и вставляться сюда, да? Ну, типа, нормально, да? Все вот вошло, да? Вот я даже могу, наверное, с помощью камеры штатив поднять, да? А теперь, внимание! Эта штука не работает, чтобы вы понимали. То есть, я, я... Она может выпасть, Она может выпасть, блядь. У меня камера весит столько, что, ну, во-первых, она шатается, оно вообще ненадежно все это выглядит. Во-вторых, вот, вот все, смотрите, я, я вот этот прикольчик, вот, все, до конца. Прям вот все, вплотную, да, вставил. А теперь смотрите, внимание, нахуй. Я, блин, помню, как это делается. Вроде бы, вот так вот, если ее наклонить, вот, наклонил, да? Вы понимаете, что произойдет с камерой, если я прямо сейчас отпущу руку нахуй, да? Так, пацаны, короче, продаю штатив. Продаю штатив и жестко ищу 6000 рублей на новый штатив.